Всем привет! Вы на канале Дим и я обещал, что будет иногда выходить рубрик ⁇ Как приготовить то или иное блюдо вот ⁇ Сегодня я вам расскажу, как приготовить чипсы в домашних условиях. Для этого нам понадобится картошка, масло, сковородка и ножек. Либо чистилка кому как удобно нарезать в зависимости толщин какую вы предпочитаете толщину если вы предпочитаете тоненькую толщину то советую вам брать терку терку где вы обычно ряжете морковку трете вот именно те части где большие такие зубы три зуба ну в зависимости какая терка и три зуба больших таких длинных и на нем так сказать по нему проводите несколько раз в зависимости какая картошка столько раз проводите и получаете определенное количество колец, ну, в смысле, этих половин. Ну, как сказать Круглых частей от картофеля, И берете. I wasn't missing a thing, no, I do And I wish that I could do this on time moves on And now you're gone Oh, if only I could do this energy. I'd come and get you I can't forget you Со Солите, если вы хотите, там да, берете, куб, красный, красный режете, какой. сделать то же самое, либо можно будет э, сделать на нем пожарить еще что-то и э, по получить э, еще ну, какие-то другие продукты, не важно чего там картошка, морковка, лук, еще что-то, поэтому э, это это очень такой хороший хорошая вещь получается вы тратите мало ресурсов и получаете один хороший ресурс и вкусный ну правда жирный и полезный ну, относительно полезный она это... еще сейчас покажу как как выглядит уже